Всем привет, с вами Росиксон, и сейчас я расскажу про Crypto Heroes. Будет много всего интересного и розыгрыш 5 долларов в токенах нет. 5 долларов достанется тому, кто напишет лучшие комментарии, связанные с Crypto Heroes. Я его сам выберу. Это может быть какой-то игровой опыт, ваше мнение, ну что-то связанное с игрой. Так, нужно будет еще подписаться на мой телеграм-канал. Там у меня рубрика «Как заработал с нуля уже 400 долларов». Также на телеграм-канал «Near Games». Там все о играх на Нире, много разных конкурсов, активностей. В общем, заходите, все ссылочки будут в описании. На игру тоже. Crypto Heroes, основная на блокчейне игра, игрок против окружающей среды, ПВЕ. Теперь доступна в основной сети Нир. Выпущенная Pixel Deps игровой платформой блокчейна на основе DAO. Crypto Heroes представляет собой ролевую игру, в которой игроки попадают в опасные подземелья, побеждают злых миньонов, и собирают добычи, чтобы повысить свою силу. Crypto с каждому игроку предстоит управлять тремя героями рыцарем, магом и убийцей. У каждого героя может быть шесть предметов, включая оружие, шляпу, ожерелье, кольцо, доспехи и обувь. А также глобальный инвентарь может содержать до 60 предметов. Чтобы заработать пиксель токен, внутри игровую криптовалюту игроки могут продавать свои собственные предметы на рынке или перековывать их, чтобы повысить уровень своего существующего снаряжения. Каждую неделю пользователи могут присоединяться командам из 8 игроков, чтобы побеждать дополнительных злых боссов в эпических битвах, а еженедельные 20 лучших рейдов зарабатывают сокровища PXT за свои усилия. крипто Heroes берет лучшее из системы торговли предметами, похожей на Diablo, и превращает ее в увлекательную, но простую игру по сбору и прокачке предметов, Говорит команда CryptoHeroes. PixelDepth запустила свой нативный токен PixelTokenPXT на Skyward Finance 10 января 2022 года. Предварительная продажа проводилась 20 декабря 2021 года по 17 января 2022 года. Позволили игрокам Crypto Heroes приобретать лутбоксы, содержащие до 10 предметов и немного PXT. Из других новостей Crypto Heroes. Refinance, автоматизированный маркетмейкер Dex, предоставит долгосрочный торговый пул для PXT, Vaynear. 28 января команда Refinance создаст ферму в этом пуле для поощрительной ликвидности. Так, мы зашли в саму игру, тут мы открываем трех персонажей, рыцарь, маг и странник. Мне больше нравится рыцарь и думаю можно прокачивать именно его. Есть статус, здоровье, урон, защиты, ну и так далее. Снаряжение, его можно купить на маркете, ну или оно вам может выпасть. Разные сложности, там легкий, сложный, очень тяжелый, легкий уровень, там просто вы скорость можете менять. И мы можем смотреть, изменять скорость, как я уже говорил. Так, после победы тебе дадут лут. После игры с одним персонажем, ему нужно отдохнуть. Только после этого можно будет заново с ним играть. И поэтому нужно прокачивать всех своих персонажей, а не только одного. И в каждом из уровней есть какой-то шанс выпадения крутых вещей. И, кстати, отличается шанс выпадения вещей от сложности. Например, в самом сложном у нас самые высокие шансы, логично. В легком могут попасть только обычные вещи. В среднем ты можешь получить редкую вещь с шансом 10% сложную на 15% и 1% на эпическую весть. А в самом сложном у нас 25% на редкую, 5% на эпическую и 1% на легендарную весть. И тут мы уже выбираем, где нам лучше играть. Также, чтобы повысить свою эффективность, больше выигрывать, можно покупать вещи, они не так дорого стоят. В игре можно зарабатывать, продавать свои шмотки, участвовать в рейдах, где... Тебе и другим будет даваться пиксель токены. Также играй в дискорд, твиттер. Все ссылки будут в описании. Всем спасибо, не забывайте о конкурсе. 5 долларов по комментариям. Да, у меня могли быть критические ошибки, буду благодарен, если в комментариях их укажете.